Настоящий мастер этого слова. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Егор зовут. Меня Лада. Лада. Лада. Лада? Рад знакомству. М? Рад знакомству. Взаимно. У вас прям так все красиво заядь, обставлено. Спасибо. Ну, это создает прям определенный анкураж. Еще и татуивания, я учу хохляцкие, у них когда-то татуивания называются. Зачем вы учите хохляцкие, да? Я не знаю, но я думаю, эти. они там иногда говорят, говори на нашей мойве. А, ну они попадаются да. даже, когда ставишь себе советника из России и а что ты на мойве не говоришь? Бывает, бывает. Я стол, тоже, тоже спрашиваю, что мойву я ем, но разговаривать на них хрен его знает о -о -о, как. Ого, я им про то же. Странные люди, да, они эти. В принципе, тоже рыбки. Ну да. Согласна. А вы учитесь где-то? Я нет, я уже давно закончила. А что бы закончила? Культуру искусство колледж. Ого. А в каком городе? В Туле. Вс, прям все Ту. Тула это шикарно. Да. Согласна в ответ? Санкт-Петербург неподалеку от меня. Я в городе Новоладога. Ну, в самом Питере прожил просто время. Понятно, а тут что делаете? На Пашке будет. Правда? Вы прекрасно. Спасибо. У вас зубов больше, чем меня завидуют. Ой, вот так, еще сильнее завидую, не делайте так. У меня может произойти там неправильная в, в, в, это, зависть. Простите. Там, за неправильную зависть могут забанить. Точно. Я немного красноречию имею, да? Не немного. Спасибо вам. Ну и что, как в Туле-то? У меня есть тоже знакомые в Туле. Вот мы на каком-то рок-фестивале общались, ну правда давно, в 2013 году. Ну я не в Туле сейчас живу, уже как год не в Туле живу, а так до этого, да. сейчас? в Орле. о Орел, это у меня бабушка там. У меня мать с Орловской области, город, я не знаю, как правильно ударение, Дмитровская или Не ну, знаю. Вот, ну, короче, Дмитров. То есть там 90 километров. Вот, а это. А ее бабушка, ну или как она ее, тетка, тетка. В самом орле. Вот, да, бывал я и в Орле. Стро... Егор Строев еще жив? Кто? Егор Строев. Кто это? Он был губернатор Орловской области Егор Строев. А, так я ж не знаю, я ж говорю, я тут всего год. Нормально вообще-то. При приехать, изучи своих этих, лидеров-то. А зачем? Ну, действительно. Давай вместе гугли. Давай вместе гугли. Губернатор, губернатор Олловской области.